Всем добрый вечер, спасибо, что вы с нами. Давайте начинать. Сейчас мы вместе с вами пройдем по теме оценка рисков и алгоритм действий в чрезвычайной ситуации. Эта тема за последние несколько дней стала очень актуальна, поэтому мы рассматривать ее будем на примере пожара. Сразу хочу сказать, что этот вебинар мы планировали еще месяц назад. И никто, естественно, не подозревал, что в ту неделю, когда этот вебинар должен быть, произойдет трагедия в Кемерове. И мы э, сразу после Кемерова сомневались, надо ли проводить этот вебинар или его, может быть, отложить. Но нас убедили, что он нужен и он может сейчас принести пользу. Поэтому работаем, смотрим. Итак. Итак. Тема оценка рисков и алгоритм действий в чрезвычайной ситуации. О чем мы будем говорить? О том, что вокруг нас много разных ситуаций. Каким-то мы готовы, каким-то мы не готовы. И чрезвычайная ситуация ⁇ это та, когда мы не знаем, что делать, когда мы не готовы к ней. У нас нет алгоритмов действий. И сейчас я вам предложу два варианта. Раздумья да, над ситуации Первая часть алгоритма это, это возможно. То есть мы думаем, пожар возможен? Да, возможен. И рассматриваем любую чрезвычайную ситуацию, не обязательно пожар, с точки зрения, что это может случиться. Второй блок нашей с вами работы будет, это рассмотреть, а что же мы делаем, когда это уже действительно случилось. Да? Что делать, когда пожар возник, когда он идет? Что делать, когда чрезвычайная ситуация, не обязательно пожар, произошла вокруг нас, или мы ее видим? Как себя вести? Там достаточно простой алгоритм. И в, в алгоритме это возможно, и в алгоритме это случилось. Всего четыре простых пункта, но они помогут вам выжить. Для начала мы посмотрим ролик о том, как может развиваться пожар очень быстро. И потом обсудим, что с этим делать, как готовиться. к нам подключиться эксперты. Эксперт, и э, он нам со своей точки зрения, с точки зрения, пожар, с точки зрения пожарного, расскажет, на что обращать внимание. Итак, смотрим видео. Вот в этом месте сейчас будет огонь. Обращай, обратите внимание. Время. Это натуральная елка, которая постояла некоторое время дома, высохла. И при горании дает очень большое количество тепла. 45 секунд. В такой ситуации не все могут даже проснуться. И наша задача э, с вами продумать, что делать, если такое случится. Да, мы начинаем с вами с презентации. Кому видна презентация? Покажите, поставьте плюсик, пожалуйста. Хорошо. Кого-то не вижу, Попробуйтесь перезайти или перегрузить. Итак, наша с вами сегодняшняя тема это оценка рисков и алгоритм действий в чрезвычайной ситуации. Меня зовут Манера Станислав Леонидович, я генеральный директор группы компании пространство безопасности, инструктор, инструктор-методист нескольких международных систем по действию в ЧС и также российских систем. Мы давно работаю с 2004 года. Как в рамках спасения, так и в рамках обучения, как персонала, так и частных лиц. Ну, наши реквизиты внизу, там в конце они будут, не это самое главное. Да? А о чем мы будем говорить? В первую очередь, я надеюсь, что вы взяли ручку, да? у вас есть ручка, у вас есть чистая тетрадочка, и вы готовы записывать. Да? Вы готовы записывать, готовы сразу использовать тот навык, ту информацию, которую мы сейчас вам будем давать в своей жизни. А в первую очередь, что нужно сделать? Нужно определить, какую задачу мы с вами будем рассматривать. Это, например, мы опасаемся пожара дома. Мы будем рассматривать дома ситуацию. У нас с вами опасное производство, или мы волнуемся, когда идем в какое-то незнакомое или знакомое нам место, мы будем, вы будете писать, говорить об этом месте. Если мы живем за городом или едем в незнакомое место, то мы также заранее по этому же алгоритму можем разобрать, что может случиться. Собственно, то, что мы будем делать сегодня, то, мы, о чем мы будем говорить сегодня, это вот этот вот алгоритм, да, в рамках «это возможно, это случилось». Еще раз, да, ситуация пожара, она возможна в том помещении, в котором я нахожусь, но сейчас его нет, да, то есть я думаю в будущее, может, не может, понимаем, что может, мы об этом это уже обсудили, а и там всего четыре пункта, которые мы с вами разберем. Первичный осмотр, вероятного, места происшествия. Где получить консультацию, какие средства спасения и как контролировать. Мы с вами это пропишем на бумажке. И эта бумажка это таблица, на которой вы да, все это напишете. Будет лежать у вас дома, вы по ней ее будете иногда просматривать, смотреть, может быть, появятся какие-то новые средства там, спасения или у вас изменится ситуация, появятся дети. И если в какой-то момент а, а, пожар случится, тогда вы перейдете к алгоритму «это случилось». Осмотр места происшествия, принятие решения об эвакуации, действия, которые вы приняли решение делать, вызов специалистов и далее опять контроль обстановки. То есть алгоритм очень простой. Подходит ну, практически под любую задачу, как я уже говорил, специально немножко сейчас вас передвину. А, представьте что, себе, что у вас родился ребенок. Да? Ребенок родился, смотрим, какие детские сады есть вокруг нас. А, консультируемся со специалистами. Кто у нас будет консультант по, специ, консультант по детским садам? Мамочки, которые в этот детский сад вводят ребенка. Мы пойдем в детскому саду, и когда они будут забирать детей. Да, мы не спросим, а как там? Потом мы будем думать, в какую группу пойти, там можно, продленного дня, усиленного еще. Да, да. Ну, естественно, мы будем контролировать ситуацию, как будут общаться а, наши дети, да, как общается ребенок с воспитателем. Потом ребенок вырос, оп, пора в школу, это случилось, мы опять же смотрим, что же будем делать. Да идем в обычную школу, оставляем на домашнем обучении еще какие-то варианты. Ведем ребенка в школу, если необходимо, вызываем ему специалистов, когда уже подъехали к ЕГЭ, уже ЕГЭ, да, и пора в институт. Тогда мы позовем репетиторов, вот они, наши специалисты, которые нас спасут. Ну и будем контролировать, как ребенок все это время учится да, в школе, в институте, если его необходимо будет контролировать. То есть ситуация... То есть этот алгоритм подходит под любую ситуацию. Вебинар будет идти где-то до 10 часов, не позже. Ну, а, хорошо, поехали дальше. Общий алгоритм понятен, что мы сейчас будем разбирать? Напишите «да», пожалуйста. Пока вы пишете, я переключаюсь на следующий наш слайд. Да, это подробно разберем. Первичный осмотр вероятного место происшествия. Первое, что мы должны осмотреть, какой у нас место происшествия, возможно, квартира. Значит, смотрим, что у нас с электропроводкой, стоят ли где-то у нас свечи рядом с какими-нибудь воспламеняющимися предметами, шторами и так далее. Что у нас с электроприборами, что у нас, на кухне? какая-то это газовая, электрическая и так далее и тому подобное. Да? Что у нас с балконом? Вау! Если у нас есть балкон, мы, наверное, сможем на него выйти и позвать на помощь, если что. Но если он у вас полностью завален, то это, наоборот, угроза. Сосед бы... кидает бычок сверху, и вот у нас идет сначала дым, да, а потом и огонь в квартиру. Не из-за наших действий, а из-за действий соседа, или же, может быть, ребенок побежал играться туда. Еще для нас важно, на каком этаже мы находимся. На первом этаже, иногда на втором, есть решетки. Те, кто смотрел вчера в 16.30, э, Москва 24, э, канал, да, там в большом, «Жизнь в большом городе» был ролик э, со мной вместе в том числе, да, мы показывали, как, можно ли выйти через решетку, э, э, через окно, да? нельзя. Поэтому если у вас решетка на окне, подумайте, может быть, ее заменить. На распахивающую решетку, где можно повесить замок, который вы сможете скрыть только изнутри, ключик будет лежать рядышком с окном. Иначе вы будете заблокированы. Вы живете выше 16 этажа? Это тоже проблема. Не в каждом гарнизоне, не в каждом городе есть лестница, которая может достать. Что делать, об этом тоже немножечко поговорим. Далее, вышли из квартиры, смотрим по сторонам. У нас с вами есть соседи, классные соседи, которые готовы нам помочь, мы с ними здороваемся каждое утро. Или это люди, которые пьют, или, не дай бог, какой-нибудь притон, да, где постоянно крики, музыка, дым непонятный, сигареты, все время что-нибудь загорается. Это тоже проблема, согласны? Что еще может быть? Вокруг нас, кроме соседей. В местах общего пользования эти же самые соседи могут поставить свои шкафы, коробки. А напишите вот честно, у кого между да, в местах общего пользования стоит какие-нибудь его вещи там. Шкафы, может быть, велосипеды. Есть у вас такое? Растения стоят, да. Вот, смотрите, вот эти все вещи, почему говорю, велосипеды, вроде бы они не горят, да, но когда народ побежит, они о них могут столкнуться. Поэтому, может быть, наверх как-то поднять, задумайтесь, да, над тем, что делать и как. Дальше мы с вами дошли до лифта и забыли о нем. Во время любого пожара. Лифтом мы не пользуемся. Если они настроены правильно, как только пошел сигнал, лифт спускается вниз, блокируется, открывает дверь. Да, у вас может быть в доме незадымляемая лестница. А может и не быть, если это старые постройки. Тогда вам будет интересно профильтрующие газа, о которых мы будем говорить чуть позже. Что может гореть, где может гореть? Э, на выходе из подъезда, на провод, что-то еще. Это все осматривает. Мы вышли из дома. Что есть вокруг нас? Те, кто работает в крупных организациях, у них наверняка есть точки эвакуации, да, место, так называемое место сбора. Если вы проводите эвакуацию, у вас проводится, тогда вы знаете, подобрать. кстати, напишите, пожалуйста, у кого никогда не было реальной эвакуации, там, где он работает, не отрабатывалось. Вот. Я вижу, вот люди пишут, что не было, не было, не было. Хорошо. Смотрим пробегающую территорию, что может загореться, мусорка, машины, что-то еще, дети где-то играются, подвал. Кстати, дверь в подвал открыта, не открыта, подростки играются, не играются, бомжи живут, не живут. Мы находимся рядом с метро, больше вероятности, да, к нам кто-то может подходить, чтобы переночевать и как-то еще. Это краткое описание до да, первичного осмотра. К сожалению, у каждого из нас разные квартиры, разные дома. И дать одну универсальную таблетку, которая, один универсальный сайт, который поможет всем, невозможно. Но прописывая по этому алгоритму, да, прописывая то есть вы прям записываете, что у вас где вокруг есть. Оставляете этот блокнот на завтра, вы когда утром увидите, также его допишете. Следующий пункт нашего алгоритма, когда мы понимаем, где может случиться. Кстати, те, кто да, продолжает меня слушать, в чат напишите, пожалуйста, те, у кого были эвакуации и, там, давайте так считать, два раза в год. Да, один раз в год – это все-таки маловато, но хотя бы два раза в год была ли у вас эвакуация. А, да. Следующий пункт нашего с вами алгоритма – это консультации со специалистами по данной проблеме. Если мы говорим про детский сад, я уже говорил, это там родители – да, это, возможно, воспитатели, это чаты всякой э, информации из интернета по сайт, сайтам. Мы, конечно же, отсеиваем э, левую информацию всяких ревардов. Если же это дом, мы говорим про безопасность, про спасение, про пожар, то тогда нам нужны специалисты, к которым мы можем обратиться. Как вы думаете, каким у себя вот, э, дома вы можете там, рядом с домом, да, вокруг вас? Каким специалистам, где вы можете взять, да, куда вы можете пойти и обратиться? Пожарные, там, скорые, спасатели, что есть рядом с вами? Наверняка рядом с вами есть, вы пока пишете, да, как-то ничего, у вас есть пожарная часть, у вас наверняка есть отдел полиции, а, наверняка можно поискать, где рядом стоит скорая, а, ну, про скорую еще не можете поговорить. К ним можно прийти, к ним можно зайти, с ними можно поговорить на тему «Ребята, подскажите». Да, в ту же пожарную часть, если вы постучите и скажете «Ребята, я живу вот в этом доме», скажите «А что здесь может быть?» да? А они вам, почему важно обращаться к специалистам, они вам скажут, что «О, ребят, в дом-то ладно, у нас даже лестница есть, она правда на ремонте, ну, может быть, когда-нибудь ее починут, но, починят, но это не самое страшное». Но рядом с нами находится завод химических веществ. И если там рванет, тогда вам нужно будет делать вот так, так, так и вот так. А мы об этом даже и не знали, что там оказывается завод. Вот почему важно не просто самим посмотреть, но и обратиться к специалистам. Ну, на картинке, на презентации вы видите двух наших специалистов. Антон Гладилин слева, такой классный таким классным взглядом на нас да, смотрит. Кстати, он сегодня у нас приглашенный специалист, если техника позволит, он у нас и побудет консультантом, когда мы будем говорить о вопросах эвакуации. Справа Игнатий еще один из наших инструкторов, спасатель э, с очень большим опытом. Ну, это просто картинки, показать, кому можно обращаться. А... Итак, мы с вами поговорили, да, что следующий пункт – это консультация. Вот после него, после, после того, как мы осмотрелись, после того, как мы… А, а, так, прошу прощения, Герасим, у меня написано, слайды скрыты для участников, что мне делать? Прошу прощения, техническая. Так, угу. следующий пункт – это выбор средств спасения. И давайте мы попросим нашего консультанта Антона Гладилина к нам подключиться. Я передаю тебе слово. Ты, наверное, сам тогда представишься, да, чтобы люди понимали, что ты... Что ты. Несколько слов, там, минут на две, на три, да, про средства спасения, про выбор, где мы находимся, если мы в частном доме где-нибудь живем, да, в Московской области или не Московской области, у нас свой дом, мы живем в квартире, где мы живем выше 16 этажа, на что обращать внимание, какие средства спасения нам а, помогут, ну и картинки на презентации тебе в помощь. Я пока отключаюсь, без звука передаю вас а, Антону. Спасибо, Станислав, еще раз всех приветствую, меня зовут Антон Наделин, со многими из вас я знаком, извините, что не в форме в этот раз, веду из дома часть вебинара, Ну, в первую очередь на что следует обратить внимание, естественно, когда вы ходите из дома, обязательно нужно выключать электроприборы, это очень важно. Большинство пожаров, которые происходят, особенно в утреннее время, где-то приблизительно до обеда, это пожары из-за невыключенных плит электрических или газовых, так называемое подгорание пищи. Но проблема заключается в том, что вот термическое разложение пищи на сковородке, в кастрюле, приводит к тому, что эта пища начинает нагреваться, впоследствии гореть, И если рядом находятся какие-то восстанавливающиеся приборы, Воспламеняющиеся материалы, какие-то тряпки, синтетика, та температура, которая происходит, ну, которая получается в процессе нагревания сковородок и кастрюль, вот эта температура она передается на эти материалы. Эти материалы тоже могут воспламениться. у каждого материала, вот на планете Земля, на том шарике, на котором мы живем, есть своя температура загорания. Ну, допустим, если мы берем папиротную бумагу, там температура загорания бумаги, просто загорание, это 150 градусов, то есть не обязательно поднести к этой бумаге открытое пламя, достаточно нагреть эту бумагу до 150 градусов, она загорится. Вот основная проблема вот в утренние часы, это как раз подгорание печи, поэтому обязательно смотрите, выключили вы свою плиту. Соответственно, электроприборы. У нас многие электроприборы находятся в таком так называемом режиме ожидания, да, это... Микроволновки, телевизоры, ноутбуки. Они включены в сеть. Это не значит, что не может произойти загорание. В том же системном блоке компьютера очень часто набивается пыль. И в тот момент, когда пыль тормознет кулер, вот этот вентилятор, который внутри находится, там тоже может начаться процесс нагрева этого кулера, и эта пыль может загореться. То есть это вот основные проблемы. Включаем электроплиту, повторяюсь, или газовую плиту, обязательно смотрим. Выключаем все электроприборы перед тем, как выйти из дома. Это очень важный момент, и попрошу обратить на это внимание. Из средств спасения. Давайте с вами поговорим про огнетушители, тоже очень кратко. Тема обширная. Огнетушителей большое количество. Есть огнетушители порошковые, есть огнетушители углекислотные, есть огнетушители водоэмульсионные, воздушно-пенные, есть средства аэрозольного тушения. Но их тоже в простонародье называют аэрозольные огнетушитель. На самом деле это не огнетушители, это средства пожаротушения аэрозольные. Я вам сейчас их продемонстрирую. Как ни странно, они у меня есть. И с собой в машине я тоже вожу. Я вожу с собой один огнетушитель порошковый и один, ну, средство аэрозольного пожаротушения. Там совершенно разные принципы, принципы работы. Ну, вкратце я вам расскажу, потому что это нужно знать. Нужно знать. Огнетушитель порошковый, я считаю, это мое личное мнение, что он наиболее эффективный. Его принцип действия заключается в том, что тот порошок в виде талька, порошок, он представляет себе как тальк, детская присыпка. Вот этот порошок при срабатывании огнетушителем покрывает то горящее вещество так, пленкой, да, вот этим слоем порошка, и под порошком горает кислород. Очень важный момент... Ну, в процессе горения, это присутствие кислорода. Есть такой некий треугольник а, горения, треугольник пожарный, да, пожарный треугольник его еще называют, а он тоже также присутствует на всей планете Земля. Вот там три составляющие всего. Это источник зажигания, это горючее вещество, то есть то, что может загореться, и, соответственно, это кислород. Вот а, углекислород, а, точнее, прошел огнетушитель, он исключает а, кислород из процесса горения, пожар тухнет. Я вам сейчас продемонстрирую. Вот такой вот замечательный у нас есть огнетушитель. Я надеюсь, видно. Поближе поднесу. Как же правильно выбрать огнетушитель? Тоже очень важный момент. Здесь есть значки, так называемые, да, или иконки. А, Б, С, Е. Вот на этом огнетушителе. Потому что для многих людей огнетушитель – это некая красная банка, ну и не более того. Класс пожара А – это пожары твердых веществ. То есть этим огнетушителем я могу потушить дерево. Условно, да, дерево, бумагу. Класс пожара Б, здесь даже нарисованное поближе поднесу. Канистрочка нарисована, да. То есть этим огнетушителем мы можем с вами потушить горючие вещества. Это какие-то масла, бензин, спирты и так далее. Класс пожара С – это газы. И класс пожара Е e, – это проводка, находящаяся под напряжением. То есть вот этот огнетушитель идеально подходит как для дома – так и для вашего автомобиля, для дачи, для квартиры. Этот огнетушитель практически тушит все виды пожаров. Очень важный момент, когда вы приобретаете огнетушитель, не поленитесь купить огнетушитель не однолитровый, как нам рекомендуют да, в машину положить, Однолитровый, это как мой э, один очень хороший товарищ-спасатель называет э, баллончик из-под дихлофоса. А реально вы ничего потушить не сможете, потому что там время действия ну, 3-5 секунд максимум. То есть вы даже прицелиться не успеете. Идеальный вариант это иметь э, дома огнетушители 5-6 литровые. Да, не тяжелые, если вы не в состоянии поднять 6 килограмм, купите 2 огнетушителя 3-2 -литровых, литровых. То есть это даже лучше. Чем больше огнетушитель, тем лучше, потому что, к сожалению... А Бывает такой момент, когда огнетушитель вы за ним не уследили, он не сработал. А здесь на этом огнетушителе есть манометр, видите, да, манометр. Стрелочка находится в зеленой зоне. Это очень важный момент. То есть, перед тем, как пользоваться огнетушителем, нужно обязательно посмотреть, а стрелочка в зеленой ли зоне находится. Если в зеленой зоне, то это говорит о том, что этот огнетушитель реально а, сработает. Также здесь есть ЧК. Вот он, ЧК, кольцо, да. А, и есть рычаг. Вот Нижняя ручка, она нужна для того, чтобы переносить огнетушитель. А верхняя ручка нужна для того, чтобы на нее нажимать, сверху вниз. Как только вы нажали, порошок под давлением пошел. Ручку отпустили, порошок стал идти. Огнетушитель. Секундочку вот такой. Это у меня называется лесной волк. Вот такая вот таблетка тяжелая. Этот огнетушитель а, аэрозольный. Он нужен для того, чтобы тушить а, замкнутые объемы. Допустим, электрощитовая очень хорошо тушит. Единственные, наверное, даже два недостатка у этого огнетушителя, недостаток номер один – это его цена, он дорогой, это порядка, там, в районе 10 тысяч рублей будет стоить этот огнетушитель, но он очень эффективный. И недостаток номер два – этим огнетушителям нельзя тушить те материалы, которые тлеют, клеющий материал, то есть диван. Этот огнетушитель сбросит на какое-то время, остановит, остановит процесс горения, там находятся зелено-щелочные металлы, и под воздействием высокой температуры они выделяются в пространство и тормозят реакцию окисления, то есть опять мы исключаем кислород вот из этого треугольника. То есть если вы потушили в квартире, да, что-то там, тот же диван, то диван, конечно же, впоследствии надо будет пролить водой, потому что он внутри будет лечь, и впоследствии он может опять загореться. Вот как раз Оксана задала вопрос для квартиры, какой объем огнетушителя надо приобрести. Ну, повторюсь, что идеальный вариант это в каждой комнате иметь огнетушитель. Цена огнетушителя двухлитрового – 500 рублей, это максималка. Где можно купить в любом магазине пожарной техники, пожарном магазине. Также огнетушители продаются всегда во всех крупных магазинах автозапчастей они обязательно есть. То есть можно купить без проблем. Два-три огнетушителя купили себе квартиру и ну, с периодичностью в пять лет их меняете. 500 рублей это не та цена, которую стоит, извините за мой французский, зажать, но вы зато будете знать, что в какой-то момент он вам может, к сожалению, пригодиться. Статистика показывает, что вот если мы берем одно здание, допустим, жилой дом, вот в течение десяти лет в этом доме обязательно произойдет пожар. В любом доме, на любом объекте, в больнице, детский сад, школа, произойдет пожар. Не обязательно это с выбросом пламени, не обязательно с жертвами, но какой-то более-менее э, значимый э, пожар произойдет. Поэтому, конечно, нужно э, такие огнетушители дома иметь. Это очень важный момент. Э, следующий момент. Э, по... Э, Средства на эвакуации. На презентации вы видите, есть разные, ну, разные типы самоспасателей. Их еще называют спасательные капюшоны. Самоспасатели бывают ну, различные названия. Их принцип действия один и тот же. Он, этот самоспасатель отсекает те продукты горения, которыми вы можете отравиться. Проблема заключается в том, что при пожаре самая большая проблема, самое большое количество гибели это от отравления продуктами горения. Даже не, не отравление угарным газом, как вот многие средства массовой информации говорят, там, люди погибли от отравления угарным газом. Ну, это не совсем верно. Там, да, присутствие при пожаре, конечно же, угарный газ в том числе. И большое количество продуктов горения. Дело в том, что современные мебель, современные столы, стулья и так далее. Отделка квартир, в том числе и навесные потолки, они сделаны из пластика, и в том числе из горючего. И при воздействии высокой температуры на эти пластики выделяется большое количество отравляющих газов. Отравляющие газы бывают различные. Вплоть до выделения зарина, фазгена и так далее и тому подобное. Чем опасен углекислый газ? Кто на курсах был, вы же знаете, что для того, чтобы наш мозг жил, нужен кислород. Опять же, мы возвращаемся к кислороду. Вообще для всего нужен кислород. Вот без кислорода жизнь головного мозга 4-6 минут. 4-6 минут. А угарный газ, вот эти шарики кислорода, которые движутся по нашим сосудам в головной мозг, они блокируются, то есть они замещаются. То есть вместо шариков кислорода а, встают шарики углекисл, а, угарного газа. И а, проблема заключается в том, что а, помочь такому человеку а, довольно-таки проблематично, если он а, большое количество отравляющих веществ получил. Там уже же медикаментозное лечение, там гипервентиляция легких кислородом, там 80% кислорода, 20% азода, азота, это уже врачи делают. А, и в том числе а, применяют медикаменты для того, чтобы разрушить а, вот, а, это соединение если мы говорим с вами про зарин это отравляющее вещество вы знаете есть отравляющие вещества которые блокируют работу альвеолота вот эти вот виноградники, но ну, условно да, которые находятся находится наших легких через которые кислород поступает в нашу кровь тоже блокирует То человек 2-3 вдоха делает физически перестает дышать не может дышать теряет сознание человек без сознания к сожалению не может сам себе помочь. Это проблема. 4-6 минут, и человек погибает. Поэтому очень важный момент – закупить такие средства спасения себе домой. Они бывают разных модификаций, ГДЗК, фенисты. Есть средства спасения с воздушными баллонами, в том числе это фенисты. Ими пользуются в московском гарнизоне, пожарно-спасательном гарнизоне для того, чтобы спасать людей с вышележащих этажей. Пожарные, помимо того, что защищают себя, у них такие, как воланги, воздушные баллоны, они несут с собой каждый пожарный еще по такому фенисту. Это не реклама, вы должны понять, это просто ну, личный опыт. В процессе спасения человека этот капюшон надевается, выдергивается чека, поступает сжатый воздух, и человека спокойно можно вывести в зону безопасности. Время работы... Euh, таких euh, средств спасения, ну, до 20 минут, до 20 минут. То есть основная задача его, это защитить ваши дыхательные пути для того, чтобы вы могли спастись, а не для того, чтобы вы могли тушить пожар. То есть, uh, есть средства самоспасения, есть все различные uh, лестники, да, которые выбрасываются из окна, можно спастись, но они там... Буквально второй, третий этаж. По таким лестникам очень тяжело физически спускаться, подниматься, но когда происходит пожар, там большое количество гормонов, выделяется адреналин, мышц, в мышцы поступает большое количество глюкозы, человек становится сильнее, есть шанс спастись. Это лучше, чем прыгать из окна. Есть такие средства спасения, как самоспас. Там веревка определенной длины, косыночка, человек в косыночку на себя надевает, Подключает карабинчиком на специальное кольцо, которое снаружи это карабинчик и спускается спокойно из своей квартиры. Если у вас этого ничего нет, очень важный момент это не с клетка. личных В идеале, я говорю про идеал: в идеале, как правильно Станислав сказал, в момент возникновения пожара. Срабатывает пожарная сигнализация, лифты опускаются вниз, двери открывается, чтобы на нем ездить нельзя. было там тоже очень сложные физико- и химические процессы. Сейчас, к сожалению, очень мало времени для того, чтобы это объяснить. Это, если кому-то интересно, будет на курсах более подробно это все будет разобрано. Очень важный момент, в лифте не спускаться, даже если он работает. Не спускаться ни в коем случае, потому что это механизм, который может застрять. Дым – это горячие газы. И плюс э, к тому, что внизу давление выше, вверху, ниже, и дым будет идти по э, пути наименьшего сопротивления. То есть он будет идти вверх. А вот эта шахта, шахта лифта – это труба. Мечная труба, через которую основной дым, если не сработает система э, дымоудаления, вот этот, через эту трубу как раз здесь э, все продукты горения, весь дым, э, все газы э, нагретые пойдут. То есть человек э, э, не доедет до первого этажа. А Неизвестимляемая речная клетка очень важно момент, там стоит вентилятор, дел дел своими словами, подпор воздуха на эту нездомыляемую личную клетку. Когда вы уходите на нее, дым на нее не попадает, вы можете совершенно спокойно спастись. Значит, про лестники вопрос. Стандартная лестница, которая имеется на вооружении пожарно-спасательных гарнизонов Российской Федерации, это 30 метров, 10 этажей. Есть автолестницы, количественные подъемники выше. Это, как правило, это 50 метров, 54 метра, есть даже в Москве 100 метровый подъемный механизм. То есть, если вы своевременно, очень важный момент, своевременно вызвали пожарную охрану, время прибытия по Москве, я сейчас про Москву говорю, я другие регионы не знаю, к сожалению, статистику не собирал. Среднее время прибытия 5,5 минут. То есть как только вы позвонили, одновременно с вашим звонком уже идет сбор и тревоги. Время сбора и вызов тревоги у пожарных 55 секунд. То есть где бы они ни находились. Кушают, купаются, извините, в туалете находятся, неважно. Тревога сыграла, то хочешь, делай. 55 секунд, через 55 секунд ты должен уже сидеть в машине, одетый в боевую одежду снаряжение, Машина должна уже ехать. Это тоже очень важный момент. Вот, Поэтому основная задача это... Своевременный вызов специалистов. Об этом, наверное, подробнее Станислав расскажет, да, директор? Да, да, да, да. Я жду, когда ты я, я, я, я просто не вынесло извините, я, я люблю слушателей и не хочу отнимать хлеб у директора. В процессе вебинара подумайте над вопросиками, по возможности я на них отвечу. Пока я заканчиваю, даю слово. появится дирек... во второй части. Все, всем спасибо, я с вами не прощаюсь. Собственно, когда мы с вами говорили, вы помните о консультации специалистов, да, вот находите такого слова охота. С вами, готов общаться с вами, рассказывать вам, и которым это интересно. Тогда вы узнаете много нового. Да? С Антоном мы еще увидимся, еще поговорим. Но сейчас мы с вами пойдем пока дальше. Итак, как уже сказал Антон, здорово иметь средства спасения. Вы их выбрали, вы получили консультацию специалиста. Они у вас есть дома. Что с ними делать? Как мы понимаем, вот у меня стоит во дворе машина. И если я не умею водить, она бессмысленна. Поэтому вашими же средствами спасения будут знания. Знания, которые вы можете получить в каком-нибудь учебном центре, который находится в вашем городе. Здесь вы видите фотографии из различных тренингов, которые мы проводим. Ваша задача найти центр и там научиться. Если же у вас в округе нет ничего, вы не можете никому обратиться по каким-то причинам, то если это возможно, покупайте. На один-два огнетушителя больше. Потому что вы его потратите. Вы купили парочку, один поставили дома, или лучше два поставили дома, а с третьим, когда весной, сейчас да, вышли шашлычки, и попробуйте затушить обычный мангал. Да, это меньше метров. Это то, что вы можете потушить дома. Вот размер обычного мангала. И вы удивитесь, сколько работает огнетушитель. Возможно, вам попадется тот самый 11-й огнетушитель, который не работает. В среднем там 11 й может не сработать. Да. Кстати, Антон сказал, давайте послушаем. Хочу спросить вас, кто услышал, сколько секунд или минут работает обычный трехлитровый огнетушитель? Вот вы пока пишите, думаете на эту тему, да, то есть сколько времени работает обычный огнетушитель? Ваше мнение, кто-то услышал, кто-то, возможно, прослушал, я буду говорить дальше. Так, отлично, я вижу. О, кто-то прослушал. Смотрите, не, 4, 5, не 45 секунд, а 4-5, некоторые там до 7-8, да, то есть это тоже момент обучения. Если вы на перевес с с расстояния 5 метров, побежите. К очагу, то пока вы добежали, огнетушитель, да, поэтому надо учиться. 5 секунд – это 1 литр, 3-5 секунд, да, но и 3-килограммовый огнетушитель – это не значит, что вы время увеличиваете на количество литров, нет. Это значит, что он просто за секунду больше дает, да, больше дает порошка, больше дает углекислого газа, но никак не то, что он… Работает настолько же дольше, насколько у вас идет по весу огнетушитель. Но огнетушители, опять же, бывают разные, есть свои разные условия, поэтому еще раз говорю, что надо учиться. Да? Но мы с вами пойдем мы с вами говорим про алгоритм. Итак, давайте мы э, вернемся к нашему первому участию. Мы с вами говорили, что э, в первой части нашего алгоритма мы рассматриваем ситуацию. Это возможно, это еще не случилось. Да, мы провели первичный осмотр вероятного места происшествия, мы провели консультацию с замечательным специалистом, выяснили, что же нам может помочь. Понятно, что на все вопросы он вам не мог сейчас ответить, но это как раз ваша задача найти вокруг себя тех специалистов, которые могут помочь. Да? Вы выбрали средства спасения, вы купили себе кошмар, вы купили себе огнетушитель, вы купили себе какой-либо самоспас, чтобы спускаться с высоты. Если вы активный альпинист, то вспомните, что возможно у вас дома есть маленькие дети или пожилая мама, которая не спустится с помощью вашей обвязки и веревки. Что Под вами может быть огонь, и когда вы вроде бы спускаетесь, огня нет, происходит выброс пламени, веревка моментально пережигается, вы с этой высоты летите. Да? Современные средства для спуска, они умеют с этим справляться. Поэтому думайте, смотрите, это не дешево, но жизнь всегда дороже. После того как вы выбрали, купили средства спасения, обучитесь им пользоваться. Я вам сразу могу сказать, когда я первый раз вышел с балкона в повешенный к самоспасу, мне было страшновато да, и поехал туда вниз. Вот. А возможно, кто-то вас близкий схватится вот так за балкон и не сможет спуститься, даже тогда, когда огонь, потому что там пустота будет страшнее. И для этого тоже с первого этажа, со второго этажа нужно учиться, нужно иметь этот опыт. После того, как вы все это сделали, вы можете расслабиться и сказать, ну все, Станислав, Антон, мне рассказали, теперь я защищен. Как бы не так. Что у нас там дальше? Контроль, возможно, место происшествия. Да? Поменялись, поменялись, поменялась обстановка. Поменялись соседи, у вас родился ребенок, к вам приехал пожилой, пожилой родственник, к вам приехали друзья. Соседи снизу сдали квартиру. Вам началось непотребство. Или наоборот, может быть, что-то хорошее. Вот я живу в Москве, на Красном Маяке. Две недели назад, когда я готовился, даже там три недели назад, когда я готовился к этому вебинару, я сделал для себя фотографию пустого шкафчика для рукавов. Пустого пожарного крана. Да, пожарный кран, и рядом с ним нет ничего. На следующие, через два дня после трагедии в Кемерово, во всех пожарных шкафах были рукава. Другое дело, что они были не перемотаны, да, для того, чтобы их можно было использовать, а лежали в такой же связочке, перевязанные, да, что не позволит быстро их размотать и быстро их использовать, к сожалению. Вот, то есть, контроль места происшествия мы постоянно осматриваем. И еще раз хочу сказать: я не обратил внимания, сказал ли вам Антон. Рядом с каждым домом, ну, практически сейчас, особенно с высотными, есть отметки, где должна вставать пожарная машина. Если там стоит ваша машина, к вам пожарная не сможет, возможно, поставить. Не дотянется просто лестница. Да? Поэтому эти места только для пожарных машин. Вот. А мы да, вопрос выключаем, выключаем, все. А, Антон там отвечает в чате, хорошо. Итак, скажите, пожалуйста, остались ли вопросы на тему «Это возможно» по этому блоку? Можем мы двигаться дальше? Поставьте единичку, да, кто готов двигаться дальше. Отлично, вижу первые единички. Итак, когда это случилось, наша с вами задача осмотреть, где же это происходит, что же произошло. Да? какой детский сад у нас пошел ребенок да, или где горит? Вот мы видим на картинке, это может быть опять же дома, мы видим уже дым, уже там лежит пострадавший. Да, и, кстати, вопрос, мы сейчас чуть позже об этом поговорим, а можно ли идти вот в этот дым? Да? То есть наша задача осмотреть место происшествия, как вот эти мужчины это делают да, здесь у нас. Вот. Вот Осмотреть место происшествия и далее, далее да, принять решение. Итак, Сейчас. Да. после того, как мы осмотрели возможное место происшествия, мы должны принять очень важное решение об эвакуации. Для того, чтобы его принять, мы должны себе ответить на Два вопроса. Я могу сам справиться с ситуацией? У меня есть огнетушитель, у меня есть вода, а, у меня есть знания, да, какие у меня есть средства. Или я не могу справиться с ситуацией, и тогда мне необходимо эвакуироваться. Да? Давайте посмотрим маленький ролик. Это ситуация, когда мы... Стоп, нет. Да, когда мы можем справиться? Если catches fire, вопрос, don't panic. Масло, да, Follow Two, run a cloth under a tap and wring it out. Three, cover pan and then, then wait until it's cooled right down. try and move the pan. you do, don't throw water over the fire. Тут, Масло водой не После того, как, да, возвращаясь к принятию решения в эвакуации, мы приняли решение эвакуироваться. Да? Перед ли, когда мы идем, если дым плотный, мы ползем, да, дым белесый, значит, мы можем постараться через него пройти. Если дым серый, черный, то выход, возможно, уже только с изолирующим средством спасения. Но опять же, это не более 20 метров там, или один этаж. Если горит, мы выглядываем в окно и смотрим, что горит э, на 2-3 этажа ниже нас, то мы туда уже не суемся. Да? Если же дым черный, с языками пламени, мы не выходим. Как мы можем увидеть этот дым? Мы смотрим в глазок. Мы ни в коем случае не раскрываем на распашку дверь. Да? Мы посмотрели в глазок, потрогали ручку, да, не горячая. Потрогали дверь сверху вниз да, и смотрим, как, что там с ним. Если мы чувствуем какое-то тепло, мы чувствуем дым, мы туда уже не лезем. Сейчас у нас Антон готовится к включению. Да? Антон готовится к включению. Чуть-чуть, а, там, прям через минутку мы включим. Да, в котором будет, опять же, показано, как горит квартира как говорит комната, и Антон нам э, прокомментирует коротко, Антон, да, в какой момент мы еще можем справиться сами, какой момент надо эвакуировать. Да. Ну, я думаю, что на презентации вы видите текст, но Антон своими словами да, да, расскажет потом, когда уже прямо по картинке, я думаю, это будет наиболее эффективно. Итак... Э, бросили свечку на Что? диван. Антон, давай, тебе слово, ты продолжай. Я, я, да, я понял. Вот, а, С офис, в офисное помещение, а, есть диван, есть некая мебель. А, справа внизу вы видите а, данные по температуре в помещении и данные по а, прошедшему времени. Положили горящую свечку на диван, диван начинает гореть. Очень важный момент. Вот здесь вот вы еще можете приступить к тушению пожара. И не забывайте, пожалуйста, что тот огонь, которым мы видим снаружи, диван внутри тоже будет тлеть. Но приблизительно огонь распространяется одновременно во всех направлениях. То есть сколько сейчас огня наружу, столько, грубо говоря, огня и внутри. Но это своими словами, естественно. Здесь вы еще можете потушить пожар. Но очень важный момент, потом, конечно же, этот диван нужно пролить водой, потому что все, что вы собьете, не тушите, вы собьете снаружи. Сработал датчик, видите, минута прошла, сработал... Ворот, ингалют, алют, алют, алют, алют, алют, алют, алют, Система до удаления, лифты опускаются вниз, сигнал пошел на а, пульт охраны, или есть а, объект, который напрямую сигнал уходит на а, пульт пожарной охраны. А, вы видите, дым поднимается кверху. Дым это раскаленные газы. Еще раз повторяю, раскаленные газы и а, а, очень а, плотные частицы. А, то есть частицы этого дивана, грубо говоря, ну своими словами. То есть здесь вы еще можете, можете попытаться а, потушить пожар. Но вот буквально еще 2-3 секунды, вот прямо сейчас, уже нужно покинуть помещение. Почему? Потому что подойти вплотную к этому горячему дивану будет проблематично, потому что вы не защищены будете той боевой одеждой пожарного, которая защищает тебя пожарные спасатели. Плюс ко всему у нас очень много материалов, которые мы с вами используем, ну, носим на себе одежду, я имею в виду синтетика, она может просто поплавиться. Здесь уже бесполезно что-то тушить. Температура 22 градуса. В помещении прошло 2 минуты 17 секунд. Дым, видите, плотный, бурый. Этот дым пока еще не опасен. Я чуть позже объясню, почему черный дым более опасен. Здесь есть четко видна зона. Да? Видите, зона, где находится дым. И четко, как по линейке, ровные линии, это зона, которая не задымлена. Здесь э, эффект из-за разницы температуры. Раскаленный газ находится наверху, а внизу, естественно, более прохладно. То есть в полный рост вы здесь уже стоять не сможете. А температура будет высокая около очага. Ваша одна основная задача, конечно же, как можно ниже присесть, наклониться, упасть. И в этом ничего страшного нет. И э, выполнить из этого помещения. И обратите внимание, сейчас, когда огонь распространится, вот а, те шкафы а, с папками, которые справа стоят, они тоже загорятся, хотя огонь напрямую на них воздействовать не будет. Они находятся в одном конце а комнаты, они тоже загорятся. А, температура 40 градусов, 3 минуты 20 секунд прошло. И а, обратите внимание, температура начинает резко возрастать, 50 градусов. То есть, и будет пошел. А, Гул – это активное а, потребление кислорода, да, огнем, огонь тоже кушает. Ему тоже нужен кислород для того, чтобы жить, ему тоже нужен, а, нужны питательные вещества, это вот диван. А, обратите внимание, уже начинает, видите, да, такое кипение пошло, а, дым, да, приобрел черный цвет, и, а, смотрите, дым начинает двигаться, дышать, видите, да, такое движение пошло. Вот, если бы была закрыта дверь, и в этот момент дверь открыть, обратите момент 200 градусов 4 минуты, дверь открыть, то будет такой да, флеш так, так вам это обратная тяга, всплышка, выбраться. То есть, э -э, очень важный момент, когда вы покидаете помещение, закрыть за собой дверь, только не на ключик, а просто прикрыть дверь. Это очень важный момент, э -э, количество кислорода будет меньше, пожарные знают, как работать. 4 минуты, 400 градусов. В э -э, градусов, пожарная работать не сможет, максимально комфортная, более-менее температура, 200 градусов. 5 минут 27 секунд 500 градусов. Смотрите, сейчас дым а -а -а, начнем гореть. Обратите внимание, это появится в проемы в языка языке пламени. Это горит дым уже. То есть те разогретые частицы, а -а -а, те раскаленные газы, те а -а, частицы а -а, вещества горящего, материала горящего, они поднялись свет, они уже начинают гореть. Еще раз. А -а -а, максимально быстро покидаем помещение. Своевременный вызов пожарной охраны, покидаем помещение, чем ниже мы опустились, тем больше у нас шансов выйти. Вышли из горячей комнаты, из горящей квартиры, прикрыли за собой дверь. Это очень важный момент. Потому что вот этот огонь, вот эти языки, они вашим соседям, на вышележащие этажи и так далее. Это вот прям коротко, своими словами, я передаю слово директору. Если у вас есть вопросы, вы можете писать, стараюсь на них ответить. Мы еще дадим время ответить Антону на ваши вопросы и после семинара, я надеюсь. Он... Так. Меня видно, слышно? Поставьте, пожалуйста, два в чат, если меня видите, слышите. Что я сам себя здесь не вижу. Окей, вы меня видите, это главное. Итак, как уже Антон сказал, да, понятно, когда... Вам необходимо принимать решение об эвакуации или тушить. Всем понятно? Да, отлично, вижу, что пишете. Да, плюсики ставите. Хорошо. Итак, вот здесь важный момент. Очень часто вы можете увидеть, сначала вызовите пожарных, потом обеспечите эвакуацию. Да, потом эвакуируйтесь. Это правильно, но это правильно только тогда, когда в вашей жизни, вот прямо сейчас и здесь, огонь не угрожает, если он не может перевернуть вам пути к эвакуации. Если же вы понимаете, что пути к эвакуации вот-вот закроется, то вы сначала эвакуируетесь, а потом уже вызываете. Тогда вы... Если есть возможность, стучите во все двери, стучите во все окна. Если вдруг во все кабинеты, если люди там остались, они могут не слышать. Они могут быть в наушниках и не слышать никакого звука, какие-то там писки, что-то шумит. Они могут просто не услышать. Они, конечно, могут и не услышать и ваш стук. И если вы знаете, что где-то в соседней комнате есть человек, откройте эту дверь, постучите опять же, если огонь не за ней, если вы берете за ручку, она не горячая, и из-под двери не идет дым, да? тогда туда как раз лезть не надо. Что мы делаем дальше? Дальше нужно вызвать помощь. Да? Нужно вызвать помощь. В зависимости от ситуации, мы за ним 101 или 102, или 103. Напоминаю, что мы сейчас с вами говорим не только про пожар, мы с вами говорим про любую чрезвычайную ситуацию, да? Нам нужно вызвать специалистов. Если у нас есть пострадавшая, то мы звоним 103, говорим, у нас тут 1, 2, 3 человека, возраст такой-то, с ними такое-то случилось, да, адрес такой-то. Если у нас э, огонь, то мы говорим, мы видим дым, мы видим огонь, мы видим пламя по такому-то адресу, что важно понимать, что есть такое понятие «много вызовов», особенно это важно у пожарных. Если дымок видит один человек, ну это какой-то дымок. А если не уже 5-10 человек позвонило и говорило «ребята, мы видим пламя, огонь выбивается из окон, да, там люди в окнах кричат, машут нам руками, помогите, помогите», то естественно Количество сил и средств будет выслано намного больше сразу. Что хочу вам еще сказать. Если вы видите дым, не проходите мимо. А некоторое время назад в одном из крупных городов нашей страны, там, по-моему, 10 назад, очень хорошо горела 17-этажка. Загорелся 11-й этаж, загорелся 12-й этаж. Вокруг стояли люди, они смотрели э, на языки пламени, Тогда еще телефонов не было, тогда они просто смотрели. Говорится, Долго можно смотреть на то, как горит огонь, течет вода, работают люди, и люди очень недоумевали. Где же мы видим огонь, но мы не видим ни текущую воду, мы не видим пожарные, которые работают. А почему нам нету зрелищ? Так вот, первый звонок пожарной охраны поступил через 40 минут после возгорания. Потому что все думали, что но ну, если так-то горит, то наверняка кто-то уже сообщил. А поэтому не стесняйтесь, позвоните, сделайте этот звонок. Возможно, именно он будет первым, он, именно он будет тем решающим, на который, по которому специалисты приедут и вам помогут. Далее. Собственно, когда мы описали, где случилось, да, кто, э, что случилось, где случилось, кто вызывал, мы что делаем? Мы контролируем ситуацию. Да? Мы контролируем ситуацию. Наша задача с вами посмотреть ситуация в статике или в динамике. Огонь с деревенского дома сейчас перейдется на ближайшую постройку, дальше перекидывается на соседний дом и дальше сгорается деревня. Если мы не можем предотвратить, да, потушить огонь этого дома, то мы можем его защитить, но если простыми языками Антон к нам подключится, скажет, под, чуть позже подключится, скажет, э, как это называется, грамотно. Да, э, защитить те постройки, которые еще не горят. Вы наверняка видели, как пожарные очень часто в воду почему-то не на огонь, а на здание рядом, для того, чтобы их защитить, чтобы огонь не перекинулся дальше. Если мы где-то видим, да, если пожарные еще не приехали, посмотрите, подумайте, куда они приедут, где они проедут, какие есть шлагбаумы, которые могут помешать. Да? Если возвращаясь к нашему алгоритму, мы с вами говорили, что этот алгоритм не только для работы с пожаром подходит, да. Если человеку плохо, или наш ребенок пошел в сад, мы контролируем ситуацию. Что-то может измениться, могут измениться какие-то законы. Мы купили машину. А напишите те, у кого есть машина. Да, вот кто будет автомобиль, у кого есть машина. И одновременно с этим напишите, как давно вы смотрели изменения правил дорожного движения. Вот совсем недавно, вы наверняка знаете, у нас изменились правила, что теперь автомобиль, двигающийся по кругу, да, круговое движение, имеет приоритет. До сих пор, сколько времени прошло, да, в январе это случилось, люди, въезжая на, перекры... на, на круг, например, светово... светофор зажегся, они считают, что они правят въезжать на а, круговое движение, несмотря, что там кто-то двигается. Нет, но люди до сих пор не знают. Недавно на моих глазах была авария такая, приезжал в полицию, да, разбирались. То же самое, какие-то другие законы да, касаются. Итак, изменение обстановки, да, опасность нам, появляются ли новые пострадавшие, куда могут подъехать скорые, куда могут подъехать пожарные, спасатели. Если необходимо, мы видим, что стоит машина, найдите его водителя по возможности, там, сигнализацию запустите, да, чтобы водитель проснулся и понял, что его машина мешает проезду. Ну и... Вы видите на презентации три основных момента: как помочь пожарным. Да, будьте заметными. Находитесь вы рядом с пожарной, да, с пожарной машиной. Находитесь вы в окне, машите им, по Знаете, где находится гидрант. Да, и отвечайте на все вопросы и выполняете распоряжение пожарных. По возможности отойдите подальше от горячего здания. Оставайтесь на виду. Я, собственно, читаю это для тех, кто будет слушать в аудиозаписи. Аудиозапись будет, мы ее немножечко подкорректируем, кое-что добавим, немножечко презентации кое-что изменим, и она будет также выложена. Сейчас я хочу позвать опять Антона. Давайте мы, пока он к нам подключается, пробежимся еще раз по общему алгоритму. Итак. Э� Алло, меня слышно, видно? Раз, два, три. Угу. Вижу вопрос, э, мокрая тряпка лучше, чем противогаз или нет? Э, мокрая тряпка не является противогазом. Мокрая тряпка единственное, что может сделать, это защитить ваши органы дыхания от частиц дыма. Антон, правильно? Артон? Да, от крупных Добавишь частей дыма, да. мокрая тряпка не спасает от газов, к сожалению, которые выделяются при паре, но это лучше, чем ничего, то есть надо увеличивать свои шансы, Смоченная водой. Тряп... Не делайте, как пишут некоторые блогеры, я вчера прям от души пообщался с людьми, да, было довольно-таки забавно смотреть, когда предлагают помочиться на тряпку, ну, этого не стоит делать, физически вы этого не сможете в стрессовой ситуацию просто сделать, поэтому эту информацию выкиньте из головы. Смочите водой. Вода, сок, молоко, все, что есть. Если нечего смочить, не забивайте себе голову, не смачивайте. Та тряпочка, тот носовой платок, куртка, рубашка, они защищают ваши дыхательные пути от крупных продуктов горения, которые могут забить ваши легкие в том числе. То есть, ну, если представить, вот я привожу пример, представьте себе губку для мытья посуды. Вот вы ее намочили, опустили в муку, она забилась. Вот фейре, если вылить, я не рекламирую фейри, вот если вылезть, пеница не будет, не будет работать губка. Как только вы муку эту смыли, налили фейри, губка опять. То же самое с нашими легкими. Как только забилась, также кислород не будет попадать, то есть отравление получится. Эта мокротип, она будет защищать а, вашу дыхательную пути от крупных частиц, но не от газов, это очень важно. Это не панацея, а, но это увеличивает а, на какой-то там 3-5% а, шанс ваш спастись. Вот как бы, мой такой ответ. А, Антон, а, давай пока, мы чуть позже у вас есть время, перейдем а, потом к, еще раз к алгоритму, пробежимся по нему же, но с другой ситуацией. А, по контролю места происшествия по, после, во время пожара, когда вы уже приехали. Да, а можешь что-то добавить, что имеет смысл делать э, гражданам в случае, когда уже горит, они уже эвакуировались? Вот какие-то твои соображения? И второй вопрос, да, что, когда уже все сгорело, пожарные уехали, да, есть какие-то правила, что делать людям? <связать> Значит, в момент, когда вы эвакуировались и приехали пожарные, очень важный момент – это указать то место, где горит этаж, как лучше пройти. А Если это какое-то производственное здание, здание больницы, школы, идеальный вариант – это предоставить план эвакуации первому прибывшему подразделению, чтобы они сориентировались, потому что объектов очень много, и все объекты наизусть, те же пожарные, они просто не знают физически. Если брать Москву, там в одном округе может быть 5-10 тысяч объектов. И э, даже если обойти каждый хотя бы один день, э, уделить на один объект, 15 тысяч дней, это, в принципе, уже человек на пенсию просто уйдет, но зато будет знать все объекты. Поэтому очень важный момент – встретить, обозначить, где горит, что горит, есть ли угрозам людям. Если э, кто-то не спасся, да, остался э, там, в, в, в, на месте пожара, обозначить, где этот человек находится – это тоже очень важный момент. Тоже очень важный момент. Если вы знаете, где находится пожарный гидрант, это надо обозначить. К сожалению, вот зима была снежная, гидранты, вот, извините, по самую грудь снег лежит, и пожарные очень часто прям ходят ломом, этот снег пробивают для того, чтобы найти этот гидрант. Хоть есть указатели световые, или там краска нарисована на фонарных столбах, на стенах домов, но прям четко обозначить, где находится этот гидрант, ну, физически тяжело, поэтому очень все приблизительно. Для пожарных это тоже проблема. Дело в том, что а, пожарные, как многие говорят, пожарные приехали без воды. Ну, это неверно, не, не потому что есть машины, которые не возят воду просто на, на пожарные, это автолестница, аварийно-спасательные автомобиле, а те машины, которые приезжают, которые именно вывозят воду, они всегда приезжают с водой, это закон писанный, не писанный, вот, и моральный закон. А, но дело в том, что той воды, которую вывозят пожарные машины, хватает ну, в среднем там, на 3,5 минуты всего лишь. То есть основная задача – это ограничить распространение огня, а вот другие машинки, которые прибывают, они уже должны стать на пожарный гидрант и обеспечить бесперебойную подачу воды. Это все очень сложно, это с опытом приходят люди в академиях 5 лет учатся, для того, чтобы все эти нюансы понимать. Вот. А по поводу, когда сгорела ваша квартира, что делать? Ну, смотрите, здесь однозначного ответа нет, не могу вам прямо вот сказать, потому что регионы разные. Регионы разные, разные субъекты, федерации, если мы берем Москву, то, конечно же, на пожар приезжают там или глава, или главы районного права, с собой пригоняет некое количество рабочих, которые занимаются удалением излишне пролитой воды, ну, так называемой, да? вот, решают вопрос расселить в гостиницу, в Пенерский лагерь или еще куда-то вместо временного размещения этого человека. Что в регионах, как происходит этот процесс? но ну, близко к тому, что я сказал, но не готов ответить там, на сто процентов, что это. К сожалению, основная задача это вот ваша, конечно же, связаться с районными управами, с вашими органами власти, они вам что -то помогут. То есть пожарные закончились свою работу, они свободны. Дальше уже, к сожалению, ваша работа по ремонту, сбору документов и так далее. Ну, как мог ответить. Подводя итоги нашего вебинара, давайте еще раз вспомним общий алгоритм и быстренько разберем его на какой-нибудь другой чрезвычайной ситуации. Еще раз хочу напомнить, что этот алгоритм, он универсальный, и это удочка для вас. Да? Если вы хотите, чтобы он в вашей жизни работал и помогал, сегодня вечером после вебинара оставьте. Да? Подождите пару дней. И когда получите ссылку на вебинар или и на аудиозапись, обязательно прослушайте еще раз да, возможность с тетрадкой с записями в руке и дозапишите то, что вы не услышите. Опыт показывает, что вы что-то пропускаете. Вот я сколько вебинаров сам слушаю, только после третьего прослушивания процентов 90 информации я с вебинара считываю. Итак, давайте еще раз по нашему общему алгоритму. Первое. Мы рассматриваем ситуацию с точки зрения «это возможно». Что мы должны сделать? Это провести первичный осмотр вероятного места происшествия. Например, если я задумываюсь, может ли быть у меня землетрясение, я уточняю информацию, в зоне ли риска находится моя местность и к какому типу здания относится мой дом, потому что здание может быть сейсмоустойчивое, а может быть и совсем наоборот. Для того, чтобы получить полную информацию, я должен обратиться к специалистам, Опять же, можно обратиться в тоже спасательную службу. Спасателям они расскажут и покажут, помогут вам в сборе, в понимании информации, связанной с землетрясением, в вашей области. После того, как вы получили рекомендации от специалистов, вы уже задумываетесь над третьим блоком нашего алгоритма. Это выбор средств спасения. Скорее всего, первое, что вам посоветуют, это иметь средства для получения оповещения о землетрясении или других несчастных случаях. То есть у вас должен быть с собой мобильный телефон заряженный, куда, скорее всего, придет СМС о том, что возможно землетрясение дома. Желательно иметь включенную работающую радиоточку, которая является элементом оповещения населения. Также средством спасения будет являться аварийный запас в удобном для переноски рюкзачке, где будут какие-то средства гигиены, сменная одежда, запас еды на 2-3 дня, ну естественно какой-то сухой, который долго хранится, с водой, бутылка двухлитровая с водой для того, чтобы у вас было что пить, потому что если в случае землетрясения будет нарушено водоснабжение района, то чистую воду, возможно, будет найти проблематично. Какие-то минимальные средства, медицинские лекарства, которые вам необходимы с учетом вашего здоровья, возможно, каких-то э, заболеваний постоянно. И необходимо будет... Все время контролировать место происшествия, ваши средства, ту же воду иногда менять, те же лекарства иногда заменять, уточнять, что вы там в системе рассылки, что телефон заряжен. Это тоже является контролем, да это некоторая оценка ситуации, могу я сейчас получить информацию важную мне или нет. Ну и так далее. Это блок алгоритма, это возможно. Второй блок алгоритма, это случилось, то есть если уже произошел несчастный случай, уже произошло землетрясение, произошла чрезвычайная ситуация. Для нас она все равно останется чрезвычайной, но мы будем иметь некоторые алгоритмы, как себя вести. Все, мы начинаем? Опять же, у нас некоторые гипотетические алгоритмы есть, теперь мы осматриваемся, да, где мы находимся и прикладываем те знания, которые у нас есть, к данной ситуации. Если мы находимся дома, мы смотрим, какая, какое у нас оповещение, землетрясением начнется, могут начаться толчки через 2-3-5 минут. Да? Тогда мы быстренько хватаем близких людей за руку, рюкзак, и спускаемся вниз, отбегаем от зданий. Если мы находимся рядом с зданиями, особенно высокими, мы отбегаем на достаточное расстояние, чтобы на вас, если оно будет рушиться, оно на вас не упало. Да? То есть мы принимаем решение об эвакуации и дальше действия. Вот три э, части нашего э, алгоритма, блока, это случилось, мы рассмотрели. Да? Осмотрим это происшествие, принятие решения об эвакуации и действия. Далее, если мы видим пострадавших, если мы видим разгорающиеся пламя, а это достаточно часто бывает при землетрясениях, то мы вызываем специалистов, мы отзываемся в экстренную службу, сообщаем, что так и так вот в этом конкретном месте есть пострадавшие есть какие-то проблемы. Естественно, если вы землетрясение, будет много пострадавших, но если о вас будут знать, то значит к вам помощь придет. Если же вы никому не сможете сообщить, что с вами что-то случилось, то, к сожалению вам смогут помочь, только если случайно вас найдут. Ну и продолжаем контролировать обстановку, продолжаем смотреть, не выползает ли откуда пострадавшие. Возможно, потребуется помощь спасателям в разбирании завалов и какая-либо другая. Да вплоть до того, чтобы приготовить ребятам-спасателям еду, да, помочь им поставить палатки или что-то еще, если это будет необходимо. Как говорится, всем миром, Спасаться легче. Вот такой наш алгоритм, который мы сегодня с вами прошли на трех ситуациях. Напоминаю, что мы говорили с вами о пожаре, это было основное. Немножечко затронули сейчас вот землетрясение. И, как я уже говорил, ситуацию легко можно применить и к походу ребенка, ребенка в детский сад, в школу и в институт. То есть алгоритм, он универсальный, важно его использовать. Если у вас есть вопросы, вы всегда можете их нам задавать. Если у вас есть потребность в обучении, в получении новых навыков и знаний, связанных с безопасностью, вы можете обращаться к нам. Мы проводим различные тренинги как для организации, так и для населения. И все же в окончании нашего семинара я хочу вам пожелать, чтобы пространство вокруг вас было безопасное, чтобы те знания, которые вы сейчас сегодня э, получили, для вас были только теоретически и никогда не потребовалось использовать их на практике. Я хочу поблагодарить Антона Гладилина, нашего эксперта, который э, очень интересно рассказал про первичные средства пожаротушения, прокомментировал нам с вами э, видео пожара. Я надеюсь, что после просмотра этого видео и комментариев Антона вам теперь лучше будет понятно, когда вы можете справиться с ситуацией подручными средствами или первичными средствами пожаротушения, а когда уже пора эвакуироваться, да, когда уже пора в первую очередь спасать свою собственную жизнь. Да, как только вы это обеспечили безопасность, напоминаю, в обязательном порядке необходимо прозвониться, сообщить э, специальным службам, да, службе спасения о том, что произошло, чтобы специалисты выехали и стали вам помогать. И также я хочу поблагодарить э, нашего технического специалиста Герасима, который поддерживал наш вебинар и помогал ему работать. Спасибо всем вам, спасибо, что вы нас смотрели, задавали свои вопросы. Спасибо, что вы слушаете. Еще раз повторюсь, что важно прослушать этот вебинар несколько раз, потому что, когда мы слушаем информацию, мы ее обрабатываем, и может случиться, что вы просто пропустили какой-то важный для вас элемент. Я сам обычно все вебинары, которые прохожу, когда учусь, я часто достаточно учусь, тоже разному, я слушаю три раза, и третий раз в обязательном порядке с бумажкой, на которой я все записываю. Того же вам рекомендую. Спасибо вам, до встречи, пишите, звоните, отмечайтесь в ВКонтакте, в Фейсбуке, понравилось вам, не понравилось. Хорошего вам дня. Пускай вокруг вас будет безопасно. Спасибо. До свидания.